С вами программа «Мой формат». Я Алиса. А я Макс. Сегодня мы находимся в Казани. Изучаем военную историю. Максим, чей это памятник? Это знаменитый авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Его имя носит наш технический университет. Ты здесь учишься? Да. пойдемте покажу наши лаборатории. С началом войны в тыл эвакуировали не только промышленные предприятия, но и научные учебные заведения. В КАИ разместили три института сразу. Было время, когда приказы подписывали два ректора сразу. Это аэродинамическая труба. Как это работает? Перед испытанием создают макет нового самолета или автомобиля. Он должен быть в точности, как настоящая техника? Да, только поменьше размерами. Да. Потом макет самолета помещают в трубу и начинают отдувать потоком воздуха. Такие же процессы получают, когда летит настоящий самолет. Пойдем. Потом ученые записывают все полученные результаты, а конструкторы исправляют недостатки самолета, если, конечно же, они есть. Это намного быстрее и дешевле, чем проводить испытания настоящей техники. Я читала, что в годы войны в СССР была только одна аэродинамическая труба. Значит, вот она? Да, здесь бывал великий конструктор Андрей Туполев, память которого мы уже видели. Наш университет работает уже 85 лет. Здесь много исторических экспонатов. Это одна из самых главных лабораторий. Здравствуйте, Здравствуйте. коллеги. Чем интересуетесь? Что это за самолет? Это самолет прототип е Е-2А. На его базе был создан потом знаменитый серийный истребитель МиГ-21. Это что за агрегат? Это фрагмент самолета П-2. По а преданию именно на нем Сергей Королев испытывал ракетные ускорители. Я помню, что этот самолет называли пикирующим бомбардировщиком. Но почему такое странное название Пе-2? Дело в том, что с 1940 года названия советских самолетов происходили от первых двух букв фамилии конструктора. Туполев – это туп, Петляков – это Пе, ну, Пе-2. Владимир Михайлович Петляков он был одним из самых гениальных советских авиаконструкторов КБ Туполева. Он отвечал за проектирование крыла всегда. Потом стал самостоятельным конструктором уже. Вот. Но, к сожалению, он погиб в разгар войны в 1942 году в реализационной катастрофе. Вот место пилота Пе-2. Как выглядел этот самолет? Я видел только макет в Казанском парке Победы. Настоящих самолетов в городе совсем не осталось. Я вам советую поехать на казанский авиационный завод, где когда-то строились все легендарные самолеты. Там вам все и покажу. Всего построили 11 тысяч экземплярных самолетов П-2. 10 тысяч этих машин построили трудящиеся в Казани. Сергей Горбунов был директором крупнейшего в Европе авиационного завода номер 22, который находился в Москве. Во время Великой Отечественной войны предприятие эвакуировали в Казань. С тех пор его номер 22 и имя директора остались здесь. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Рады вас приветствовать в Музее трудовой славы Казанского авиационного завода имени Сергея Петровича Горбунова. В заводском музее я погрузилась в тяжелую атмосферу Великой Отечественной войны. День составили, завода выходило 10-12 самолетов П-2. Годы Великой Отечественной войны Казань стала одним из центров авиационной промышленности страны. В те годы наш завод выпускал бомбардировщик П-2. Здесь же производили бомбардировщик П-8. В ту войну все квалифицированные специалисты ушли на фронт, за станки стали старики, женщины и дети. Коллектив завода на треть состоял из молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, таких как Витин его отец ушел воевать. Мальчик тоже защищал родину в тылу. Он стал на рабочее место отца и занимался испытанием баков самолетов. А что это такое? Это останки самолета п 2 В 1945 году экипаж был подбит зенитным огнем, экипаж остался жив, а вот машина ушла под лед. 36 лет она пролежала на дне реки Неман. Потом была поднята, вот в 1981 году можно увидеть, как эту машину поднимали. Частично передали нам. А почему нам? Да потому что больше всех этих самолетов во время войны мы производили. Во время войны в цехах этого завода было построено свыше 10 тысяч крылатых машин. Я всегда считала, что строить самолеты – это мужская работа, но на авиационном заводе немало женщин. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы делаете? Я травлю шлиф для контроля качества металла. От качества металла зависит безопасность полетов. Оказывается, в структуре даже самого прочного металла бывают трещины между кристаллами. Чтобы их увидеть через микроскоп, надо сначала отполировать и обработать кислотой поверхность образца. А сейчас мы посмотрим структуру под микроскопом. Будь уверена, в строительстве наших самолетов используют только качественный материал. Структура качественная, в соответствии требованиям. Мы находимся в лаборатории. Здесь испытывают материалы. Металл для строительства самолетов должно быть очень прочным. Проверяют его просто. Здесь испытываем металл на прочность. После того, как механическая мастерская изготавливает для нас разрывные образцы, мы испытываем их на разрыв на данной машине. Мы устанавливаем образец в зажимы, после чего устанавливаем его в испытательную машину. Мощность здесь как разрывной машины образец твердого металла растягивают, как резинку. Чем позже лопнет, тем металл прочнее. Процесс идет, сейчас будет. Данный образец соответствует ГОСТом. Самолет у полностью проектируется и строятся в России. В Казани создаются и обновляются стратегические бомбардировщики СТУ-160 и СТУ-22М3. Налетно-испытательные станции проверяют новые самолеты. В небо на крылатых машинах поднимаются летчики-испытатели. Я считаю, что это самая романтическая мужская профессия. Это летные испытательные станции. Здесь проводят надземные летные испытания на новых самолетах. Скоро эти самолеты будут защищать небо нашей Родины. Как хорошо, что у нашей страны такие надежные крылья. Пока!